Братья и сестры, у меня есть такое краткое свидетельство о своей жизни. Я не буду полностью в историю своей жизни идти, но просто расскажу, что Бог сделал в жизни моей. Я рос в христианской семье, у меня семья многодетная. 18 братьев и сестер. Мама родила всех 19, но живых 18. 11 мальчиков и 8 сестер. Но живых осталось 10 и 8 сестер. Знаете, я такой не образ в жизни свой вел, такой непослушный был с раннего возраста. Когда Бог меня крестил Духом Святым 12 лет, после того времени, знаете, мне улица нравилась. И больше на улице проводил время. Непослушным родителям был, не был послушным, что отец хотел от меня, что мама хотел хотела от меня, чтобы я не шел на улицу, знаете, гулять с, можно с друзьями, которые отводили меня от дома, где родители хотели просто, чтобы я был послушным в раннего возраста. И знаете, время проходило, и мне Бог подарил, чтобы в, такой, в такую возможность выехать в Америку, и я приехал в Америку в 2006 году, знаете, и мне, я помню эти слова, когда Отец, когда я прилетел в Америку, я помню по сегодняшний день, когда отец мне сказал, раз ты, сынок, Бог позволил тебе приехать в Америку, начни свою жизнь с чистого листа. Знаете, я кивнул головой, хорошо, хорошо, и знаете, проходило время и попал в зависимость, и эта зависимость, она длилась у меня 9 лет это было гэмбелинг я в казино играл и хотелось знаете, выиграть миллионы и у меня никогда не получалось выиграть и когда Бог начал стучаться в мое сердце уже отнял эту зависимость, другая зависимость пришла в мою жизнь, знаете. И, и, и еще время проходило, 6 лет, когда эта зависимость тоже она, а, действовала в моей жизни. я не, я не мог от нее освободиться, братья и сестры. Но однажды мои братья и сестры, моя мама, они склонились перед Богом это было 10 часов вечера это была суббота я проходил такой трудный момент в жизни и я на улице был и я слышал как они молились 10 часов вечера чтобы господь помиловал просто меня бог чтобы коснулся меня чтобы я пришел к богу и они очень громко молились и я услышал их не то что они молились знаете господи ты, ты знаешь нашу нужду господи ты знаешь нашего там может брата сына но они вопели богу и, бог... и эта молитва была услышана. Знаете, я пришел в комнату, я помню, я пришел в комнату, склонился перед Богом, хоть мне плохо было, я просто склонился и сказал, Господи, помоги мне, просто помоги мне, мне очень тяжело. И на следующее утро, когда я проснулся, мне целое целое, целое воскресенье просто какой-то голос мне говорил, чтобы я ишёл свою жизнь менять. Но я впирался, нет, я не поеду в революционный центр, потому что не для меня, я же там был несколько раз, не хочу я этого, но этот голос он мне говорил и говорил, и говорил целый день мне говорил чтобы я поехал и наконец-то я смирился послушался этому голосу и сказал поеду я свою жизнь менять и знаете когда я приехал уже в революционный центр бог начал действовать в жизни моей он в ту же самую ночь он исцелил мой разум он исцелил мое сердце он исцелил мою душу потому что до этого я был пустой я я не знал чему я вообще почему я живу на этой земле но бог он исцелил мне появилась радость мне появилась желание с кем-то разговаривать у меня появилась э, жизнь и 20 дней, 20 дней я там э, когда восстанавливался 20 дней я не мог уснуть, 20 дней я не спал и знаете, это Казалось, а мне очень тяжело было, был сильный такой туман в глазах, знаете, Господь вышел мне навстречу, и Он благословил, и в течение всех 7 месяцев я был там в революционном центре, и Бог работал со мною, Он благословлял меня там, Он показывал мне много, Он показывал свою руку, как Он меня ведет, Он мне показывал, как Он просто хранит меня э, от э, этих э, заловушек дьявольских, которые там случались, чтобы не, не расстроить меня, чтобы я не обидел потому что уже такой момент был, чтобы я не обиделся не ушел с центра. И Бог хранил меня, показывал, что Он со мною. И знаете, Бог дал мне возможность приехать в Техас, вот, Нью-Брафл, uh, это Сан-Антонио район, просто uh, по миссии. И Бог так положил на моем сердце пока побыть здесь, и просто посещать вашу церковь, и просто быть здесь. И я хочу просто сказать, что Бог есть живой и очень Важно молиться Богу, чтобы Господь вышел навстречу каждому из нас. Я хочу просто прославить так вкратце, знаете, просто имя Его прославляется в нашем сердце. Слава Ему за все.